Ну, вот они, разведчики, спускаются. Вот они проверяют небо. Сегодня у нас туман. Птица вон носится, как угорелая. все серо, когда теряется, то находит, опять выравнивается на круг. Ну, идет за до дом. После пады там, пойденьки, начинает. Тихонько и выходит. О, один уже тасман начинает разу по два выдергивать. Черный начал. О, молодец, ждал я его долго, полгода ожидал. Полгода молчал. Сейчас ему уже полгода, вот он начал кувыркаться. О, хорошо. Тяжечкой. Молодец. Давай работай. что я тебе перевел первую лего. Да, черный я не ожидал. Все время он сидел на крыше на соседской. Ты вот туда сокол согнал. Теперь он начал летать в толке. И смотрю, начал на нахоз сейчас уже кувыркается, уже с выходом. Да. сегодня кино про поздняков. все прошли осенние. Вот, вот, вот, начинает. Петра по два выдергивает уже. Раза под два. Во. Быстрее научится играть. Ну вот, конечно, у них отмен. Ходят, смотрят и взад, и вперед уже. Два Сиза кинул. Хочу проверить, кто же из них играет. Посмотрим. Так, это кто? Это бусинка я начала. Да, бусинькая начала кувыркаться, смотрю. <пари> Ух ты, щелчком. Тасман вывелся. Красивый. Ужас. На ногах. Желтый, аж золотой. А игры нету. А сейчас смотрю, кувыркается. Молодец. Ой, молодец. Я думал, он играть не будет. Такой красивый, думал с него только картины писать. Он начал кувыркаться. Вот вот, молодец, смотри, а. Ну вот, конечно, не так, как хотелось. ходят хорошо ходят Опа, тасман молодец не отделяясь от группы съест на тебя хоть ты такой молодец и красивый а и как начал быстро может раскроется у закрыть его красиво ужас Молодец, молодец. О, молодец. Молодец, я видел, он куркается уже. Может, за недельку раскроется. Отлично. Отлично ходят. И смотри, жуки пошли. И все на хвосты кувыркается. Отлично. Начинает спуск. Красавцы. Один Си заиграет. Квознячок. Вот черный начал играть. Вот такое крыло мне нравится. Ух, как филин будет играть. Смотрю с подтягом. 6 месяцев, я думал, его выбрак, просто и закрыла, держал. Вот какое крыло у него. Ох, отлично. Да, и хвост держит красиво. Вообще все по мне. Красиво. Буду наблюдать за ним. Отлично, хвост держит. мужа лопатит Ну, подошли. Посмотрим, какая у вас уже посадка. Разведчики. До 6 месяцев. Главное, чтобы лед такой набрали. Молодцы. О, Сизы. Второй. Один ухватывает, один поменьше, один голубок вроде, а другая голубочка, обои на лохме, вот она, голубочка. Лохму обрезал, чтобы без гребли научилась играть. О, а второй не обрезал. Второй закслон. Бусы молодой. Так, это Тасман. красавчик мой. Вот он. Вот он, сизый. Смотри на ногах. Подпер. Ну, бусы тоже начал. Молодцы уже двоем. О. Отлично. Вот она. Красавица. Вот я ее на ролик снимал как раз. Вот она. Как она как шахматный конь стоит все время шею гнет так отлично уже третий или четвертый раз в гору уходят сейчас хоть сяду а то ветерок начинается Хорошо. Молодец, вот она. О, с черный, смотри, что делает уже с шелчком. Второй сизый. Молодец. Вот она. Вот три. Три раза уже еще хорошо, молодец, хорошо. Так, ну давай, посмотрим, что вы на посадке делаете. Сизая, молодец, вот она, молодец с выходом уже. Молодец. Любовочку включает. Тр -тр -тр -тр -тр -тр -тр -тр. Сизая молодец. Как, наверное, полная сила. Посадочку будет делать красиво. Шелчок такой у этих сизых. Бешеный. Дождь еще идет. сразу такое. Наверное, перейдет в снег. это туман просто опускается наверное туман опускается да точно вам туман опускается там дикарей было штук наверное 200, осталось там горсткой штук 15 наверно двадцать Ну, давайте посадку. Сочи. Да, дождь идет. Это Голубочка молоденькая. Тасман красивый. Эдбусы. Это Сочи. Селень. Без фанатизма. Молодцы. Один Сочи будет задвигать только. Это гребуша получилось. Это гребля. Это с греблей получилось. Не дорезал лохму что ли? О, куркаться начало. Это гребля, да. Это гребля, будет, Но чуть-чуть, значит, подождем. Это гребля будет хорошая. Вот она. Да, да, да. Ух ты, смотри, как раскрываться стало. Вот тебе и поздничковая. Надо убрать ее с разведчиков. Вот этих двоих надо убрать. С Соча эту. Посадочка будет шикарная у них. Смотри, как они в паре. Ух ты, молодец. И без лохом она на гребле встает. Молодец. Молодец. И дождь идет как раз. Так, Значит, вот эти грибыные будут. А это вертлявые еще и винтом бывает. Нет, нет. Отлично. Уже шелчок прослеживается. Да. Молодец дожди капает отлично было 15 станет 13 ух ты -хо -хо. Мне Смотри. и в гору пошли вот остатки идут Дикарейка-то растала. Штук 200 их было. Вот они пошли домой. Вот куда они летают, есть, видать, там их и толбит. Отлично. Греблю включает. Вот что мне нравится. Она только при, пос... при игре включает ножки. Не месит их, где попало там. Не надо где и где не надо, а тут вот видно, что при игре. Ух ты, молодец сочонок. Красавчик. Ух, как много зачистила. Хороший сочонок будет. Ух. Отлично. Ух. Ну, ух ты, отлично, молодец, белоголовый, так, так, так, так, так, так, так, та слышно уже, ну без благом, с обрезанными ногами гребет, так вот, отлично